Ну что, всем привет, дорогие друзья. Вот, с вами Зазепа. У нас у Stalker Anomaly152 Expedition 221. Кто захочет скачать и кто не знает даже как там установить, все находится в описании. Ссылка на моды. Ссылка на видео, где вам расскажут, как установить этот мод. Там на восьмую минуту мотайте, там будет инструкция. Вот. Приятного просмотра вам всем. Да и попьем водички. Все, хлебанул погнали теперь на болото у нас небольшой перевес есть там вот тос я купил там за 50 косарей 50, 53 по моему 52 52 тысячи купила его для квеста. В деревне новичков которые мы пойдем потом нужно будет его сдать так, ну к тебе мы еще придем, да? Нам нужно к болотному доктору сходить. И у меня до сих пор сомнения, типа, как это я к нему не попал. Наверное, знаете как? Это вот когда... Я с напарником тут бегал. И вот. Этот придурок, короче, начал там... выделываться на бандитов, и мне пришлось срочно бежать. И после чего... Там из-за сейвов... У нас тут кровоси обитают. Больше нету. На, да, с перевесом тут даже, блин, на платформу не запрыгнешь. Давай свое сердце сюда. по перевесу 49 кг нифига себе но ну, это вот из-за вот этих вот вещей нужных мне по заданию ничего как бы не попишешь вот, придется топать понемногу потихоньку так ну только я тут наверное, через болото потопаю Потому что тут большое аномальное поле Радиация в воде, она не особо разъебывает. Потому можно спокойно пройти. Да, да. Слушай, энергетик? Вот он, энергетик у нас есть. Сколько радиации хватаем? Вообще не хватаем его даже. просто по кайфу более быстро проходить все места эти болота так я вот сейчас немного не понимаю у нас музыка там нормально стоит нормально как-то немного по моему звучало громковато тут в этом моде есть такая беда если будете устанавливать но ну, придется вам после каждой загрузки там спустя какое-то время просто вот так открывать опции звук и если вам будет мешать точно так же как и мне просто вот позвонок ниже ниже ниже ставить я не знаю почему но не сейвит если кто знает как это пофиксить я жду ваши ваши комментарии вот подсказки потому что ну мне честно уже долбал это делать Так, вот, по-моему, это дырка в заборе. Все, сейчас пройдем. Аккурат тут. К болотному доктору, потом в обратном направлении, там, подстрелить одного надо будет. Ооо, этот блин гребаный. Годился так и не хватанули ни одной и одной единичка. Ху, тяжко. Так тут аномалия у нас. Давайте ка это бот возьму. Сейчас с болотным доктором поболтаю. Еще раз, походу, придется. Более, скажем так, ненапряженные обстановки. Здорово, Бобик. Лови болтик. Апорт. Слушай, давайте доктору твоему отведу. Не хочет идти. Привет, мужик. Так, доктор, если я не ошибаюсь, тоже. Ну, все это мы читали когда-то. Короче, найди стрелка, можешь искать его там в подземельях агропрома. Там у него нычка, то есть, находится. Я думаю, кто играл в сталкер Тень Чернобыля, те знают, о чем я говорю. Кто не знает, кто такой стрелок, я даже не знаю. Вот. Это, типа, главный персонаж Тени Чернобыля. Хотя, что я рассказываю, наверняка вы знаете, да? Так, с доктором поговорил. Теперь надо с этим жмухом разобраться. Ну что, потопали назад. <coughs> Все еще болею немного. Сиди тут в заросле у хопа, пробираюсь. Твой сейф. Ну короче, да, я просто не поговорил с доктором. Скипнулась там, загрузился неудачно, может, не добежал там до него. Бежал спасать чувака по заданию. Дугня этого. Вот, теперь мучаюсь бы с перевесом, с перегрузом, а так бы уже, наверное, в деревне новичков был бы. Вот так вот. Ну все, выходим отсюда. Ну и потихоньку идем, болтаем, разговариваем, наслаждаемся картинкой, музыкой. Блин, честно, не знаю, как завтра на работу выйду, выйду еще. Надеюсь, хуже не станет. Придется брать отпуск, как отпуск, больничный придется брать. Похаваю, попью немного. Знаете, сейчас зима. На улице холодно. деле еще такая холодная, что ну, на улице где-то там минус 3-4. минус Особенно по ночам-то такое себе дело. Не работаю еще, блин, как на злом морозилке. На складе, блин, там. Где внутри почти как снаружи, блин. Хотя даже сейчас, наверное, внутри чуть теплее, чем снаружи. Но вот удивлен, блин, сколько я там уже месяцев 10 работаю, до сих пор так и не заболеть. Только вот сейчас. Ух. Ну чё? Ну, пол локации прошли, это вот уже радует. В вот, прошлый раз, кстати, вот помните, хлососы заводили? Все, ждал, короче, блин. Когда же он на меня, блин, выскочил? Знал что он где-то обитает. Ну вот, выскочил наконец-то. Не в этот раз, как говорится, так следующий выскочил. Давай дальше погнали. Мне что тут задерживаться. Я сравню только маршрут. Не свалил ли тот чел. Не, он не свалил, он все еще там тусует. Это бандос там, наверное, сидит какой-то. Кстати, в чем я по ошибкам Шесть штук. Надо было, по-моему, то ли 8, то ли 10. Давай пока это отдышимся и посмотрим. Кстати, поищем тайник, я не знаю, КМБ, тоже там деньги мне новичков. Ну, типа, квест, ну, чё, дадут, может, денежку какую-нибудь, награду, или скажут, типа, оставь себе там, может, там какой, я не знаю, кто сваляется, мы его продадим сразу, тоже деньга будет, да. Да типа, блядь, еще с этим перевесом грёбаным. Я бы еще, кстати, потом бы в деревне новичков посмотрел бы проводника, чтобы до бара добраться и скинуть нахрен этот ящик. Короче, у нас вот такой вот круг вот тут за пару серий выходит. В принципе, если там проводник, ну, тысяч, не знаю, 4-5 будет стоить, я думаю, я возьму, я соглашусь. это вездесущая вертушка, конечно же. Она хоть мутантового постреливала бы. Тут вот все боюсь, что огонь по мне откроет. Потому что если я там начинаю пиздиться с военными какими-то... Тут хрень на меня, короче, реагирует очень сильно. Слава богу, что она постоянно меня не достает. Потому что у нас вроде уже был замес с военными. Она вроде успокоилась и целенаправленно там прям меня не выискивает. Но прикол в том, что мне еще надо будет э, на военную базу идти. Вот. И воевать с ними. Я вот не знаю, если я возьму этот Эпэнс Если эта вертушка в теории рядом будет. Лишь, наверное, придется ее подстрелить тоже. Посмотрим, короче. Потому что вроде как там в одной из серий пытался там что-то по ней стрелять. А, это, по-моему, вообще было мое первое прохождение. Вот, по-моему, там два магазина или три в него высадил. И, по-моему, вообще без разницы было. И, типа настолько живучая. Ну, как говорится, из чего узнаем, да? Главное это делать не в чистом поле, блядь, чтобы хотя бы какое-нибудь здание, чтобы было где место от нее укрыться. Если даже не собьем ее, не знаю, сбежать. Слушай, короче, давай так. Если найдем проводника, я избавлюсь от перевеса, схожу на бар, потом опять обратно в деревню новичков. Тоже через проводника. Так, ну мы тут вообще возле места нашего квеста, да? Это ж это деревня, это эта деревня. Ну что, пошли решать вопросы? это братки короче <смех> <смех> вот и нет братка че у тебя есть тут нашивку давай свой журнал что-то тебя за валына? это не место тут с... нет это с это 40 соединить глушитель. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и все, С тебя все. Что у тебя было? Ну ты, наверное, тоже бомж какой-то там. Ну, смотри, такой бомж залутанный. Я подробности эти, наверное, брать буду. Они нормально стоят дыгочек потом когда блин ну 54 как перевес но ну это вообще это никуда вообще не годится глок что ли взять я сейчас тут задолбаюсь идти ну да я уже не могу даже тащить что-то так хоть постреляю с этого глока все пострелял я все равно не могу двигаться Так могу? так Откуда не могу? па па пам па па па па так. па па па па па па па па па па Давай погнали на кордон Что нам молодым, да? Так, тут же проход. Нет, не тут. Хм. Счастливее. Тут получается, да? Получается тут. Получается тут. Ух! Я попотронулся на мою пушку. Боезапас еще бодный чего у сидоровича наверное можно набрать а ты давай музыку потише опять сделаю чего мы говорил каждый раз он придется с этим учиться лишнее вот на ферме наверное продам все равно по, по дороге да типа че бы и не зайти радиацию мне вообще пофигу. Не, смотри, опять хватанул, 7 уже. Костюм хороший, костюм еще держит. А что бы я торговцу двинул бы? Части мутантов, наверное. На Молоток при ремонте, бонус ремонта плюс 5%. А я могу ствол свой починить? Сколько у него там уже? 91% кстати, вот уже пора. Да? Да, пора. И чё, нашивка военного. Все. Ну как себя чувствуешь? 95 процентов. Па Папа-пам. Давай еще немного. Или Негатовскую нашивку. Все. Я думаю, нашивку чистого неба было бы неплохо использовать. Типа, кто бы мне дал заказ на чисто небовцы? Только ренегаты, наверное, да, но я с ними не контачу, с ними, по сути, лаю. Так что эти ошибки я могу спокойно так использовать. Для ремонта, типа. Ну, они мне без надобности. С тем стрелялись, пацаны? С кем стреляетесь? С мутантами, нет? О, подожди. Так, просто ноутбук захотел обновиться, через который идет запись АБС. -а. Так, а с тем воюете, пацаны? Помочь может чем? Но они где-то там воюют. Кто по тебе работает? Мутан, помочь могу? это браток это браток а чё а чё ты тут делаешь браток молоток О, опять перегружен сколько ты весишь молоток Ну бонус ремонта он дает слышь неплохой Все, молоток вытянул, Могу идти. Братан, а тебе тут сейчас столько ништяков принес. И себе даже представить не можешь. Давай, патроны вот это вот все забирай. Вот это вот забирай, глушитель вот этот забирай. Кофе, в части мутантов все это приходит, все это уходит, знаешь. Такое себе дело. Вот это забирай. Там молоток тоже забирай. Сейчас там подниму тот. Все, девять косарей на базу сюда, короче, давай. Во! Что у тебя там есть? Патроны мои есть у тебя вообще? Нет, подожди, на переносимость. Плюс 15. Кочевник. А мой на сколько? Плюс 10. А если я тебе... То сколько ты стоишь? 60 тысяч. Снять... Нет, ты за него вообще х... фигню хочешь. Ну уж нет, братан. Так дела не делаются. Чем тебе помог? Да, знать бы чем. У тебя есть еще одна такая фигня? У тебя есть она. Ну, давай сюда. Я иногда свой костюм люблю подремонтировать. Что еще понадобится? Заходи. Кепкий энергетик, кофеин. Бабы чили. Вот сейчас я их, короче, захаваю. Ваши бабы чили. и давай сначала батон старые съем. Последний там. Пить он вроде пока не хочет. Где там молоток я выкидывал? Перегруз опять. Ну давай продам уже опять молоток этот тебе. На, забирай молоток. 29 рубасиков. Как много. <coughs> Я даже не знаю, что тебе еще продать. Тишки лишние. Они особо и не весили. Ну, кофеинчик. Тоже не весит особо. О, вот это давай. Все, 44 кг. Минус 2 лишних. Все, давай, погнали отсюда. Вот. Нам еще к Сидорочу идти. Ну, как вы тут допустили бандита, я не знаю, который он там стрелял По вам. Для меня это остается загадкой. Патронов не особо не мало и немного я бы сказал бы так это баланс с моим весом сейчас то что я тяну на себе давай не коллектив у тебя еще два лишних ПГ есть ну ладно там один один и два один и два лишних ПГ у тебя есть Котик. Котик. Ты же один котик был. Не он. С другом котиком. Давай-ка лапки сюда свои. Надо стоимость патронов подбивать. Теперь по весу 45. Ну, надеюсь, стоимость боеприпасов хоть немного окупится из-за этого. Ну, мне просто тупо веса не хватит, если я там буду носить какой-нибудь, не знаю. какой-нибудь дополнительный ствол. Все, понятное дело, что я сейчас на то спускаю, но я его сейчас дам, блин, в этой деревне. У меня еще уменьшится вес. не оказался и там кто-то Сволочь! Вот и все. Вот и закончилась наша история, да? Ну вроде тут я недалеко сохранялся, так что. Так что все будет, я надеюсь, хорошо. Так вы где там? Как ты? Нехороший вы кот, блин. Больше никого, кроме музыки громкой. Больше никого. Че, кабаны не ожидали, блядь, что я вас тут уже срезать могу? О, а был бы у меня еще рюкзак охотничий Блин, а мне холочок пустили? Не пустили хвостёк. А, патронов много сожрало, Ну, где-то магазин -то съела. Здорово, пацаны. Так, вот сейчас момент истины. Так, пару вопросов. Так, тос, не где найти работу. Захотнище прилетел, Где-то здесь в зоне, мол. Победал уже, это самая настоящая жизнь. Давай! И патроны к нему, да? Ну, и что а сколько тебе патронов? Подожди, надо на него. Еще патроны принести. И патроны к нему. Не видишь, двадцать штук. Меня. Так кому ты нужна, блин? 20 штук тебе патронов, да, еще притащить. Ну сейчас к Сидоровичу схожу. ой ой, -ой что-то меня там запустилось. Так, это не повлияет никак на мою запись. вроде не должно. Обновление драйверов запустилось, типа, поиск драйверов на ноуте. Здоровься, Дорыч. Так, я выполнил задание, еще десятку на базу. а папа папа па, -па, -па, -па -пам. Есть патроны нужные мне? Так. Вот эти, да? ИРП. МДЖ. Кстати, ассортиментик, я смотрю, у тебя тут обновился, так обновился. Так похавать у меня есть, вон там бобы. Только бобы, да? Кстати, да, вот только бабышу вижу. О, старое мясо возьму. Аптечек медицины мне хватает. Забирай вот это вот все ненужное непотребство. Охотнику это сейчас все не попру отдать Что, по весу 46. А, так, слушай. Я бы вместо вот этой вот хрени, которая тебе продам, купил бы вот эту хрень. На переносимый вес. Да, да, 7000 Вот то, что мне надо сейчас. Все, 49 когда могу таскать. Так. Там видео, блядь, нормально записывается. Понять не могу, блин. Драйвер-апдейтером. Так. Закрыть программу. Надо его нахрен вообще из автозапуска убрать. А, дроп, слышь, дроп у тебя есть? <coughs> да, запись вс там вроде нормально идет. Возить тоже нормально что там цепушку просто загрузила боялся немного так, что <кхм> извиняюсь 20 по... 20 дроби тебе да? все дробь есть ну короче в общей сумме она мне где-то ну минимум 54 косаря должна давай сколько выдашь ну, мне? И что? Что надо вот великолепное ружье Что зубах 525 всего номер просто вот так насчет этого как бы полегче сказать нет а ну, шкуру ты... он вылет чтобы сафари тут устроиться да причем в прямом смысле этих слов сталкивает случайные фотки показывали то еще зрелище, я тебе скажу ну, и что По сути, у него каких-либо навыков выживания было превзойдено лишь отсутствием какой-либо осмотрительности Не видишь, я занята. То есть ты мне, блять, выдала. Не вот так. Неизвестно. Вот, кстати, все и да... я все Что Размерах. Я тебе часом не найдется банки рыбных консервов. Семья станки. Бабонька, тебе знаешь, идет своим склоном туда подальше. То есть подожди, я 50 солей просто потратил. А, УБК Р Брось кочевник, охотничий нож, охотничий рюкзак. Ну и что теперь? Так, подожди, что теперь, блять? Дай посмотреть. Список заданий. Брось на меня. Страйкер. Так, нет, слон на всякий выжигательный мозг повбой. Чего, блять? Подожди. Ты мне костюм выдала, да? Кочевник. у кстати, подожди-ка. Да, не нужна ты мне вообще. Ну, кстати, этот костюм, по-моему, подороже стоит. По-моему, там 70, так что я в плюсе. Видишь, я Сейчас еще свой продам. мой рюкзак получил охотничий да, наверное, я продам свой костюм, пойду. Ну, короче, вроде выгодно получилось. Двадцатку, да какую, тридцатку даже заработал, наверх. Костюм этот я все равно хотел вернулся. покупать. Вернулся, вернулся, да, вернулся. Что интересует? О, держи. Охотничий нож... Так, слушай, не, я хотел бы дерьмово тебе продать. Так. Ну, типа, мне. Ой, два ножа смысла нету таскать. Все, по весу у нас отлично. Патроны есть. Что-то маска получше моей будет. Получше будет. Может еще и маску обновить себе. А это? Ну, это чисто боевой шлем, да? А что лучше? Плюс 15 дает радиозащиты. Плюс 17. все защита 25. Ну тут в плане других вот пси защиты вот получше. Да ладно, давай, возьму его на пробу. Пофигу, деньги пыль. Вот так вот. Удачи. Спасибо. Так, по крестам. Поискать тайник тут. Я даже не знаю, там, скорее всего, где-то на крыше заприныкал его. Я сейчас быстренько гляну вот здесь, вот в этом здании, и если не найду, то... Слушаю тебя. Даже, может, даже и твориться не буду с этим крестом. Давай, пролись уже сюда. Ну, батарейки нашел, ладно. Давай, ка здесь пройду? Я просто не вспомню, где тут всякие тайники, столкили лежат в деревне новичков. Блин, не напрыгнул. Точно перемахнуть надо с этого здания на то и там посмотреть. Вот так вот. Давай сейф. Тут ничего не лежит, нет? Никого тайника. А если я сюда полезно? Тоже ничего нету. Ну тогда я даже не знаю, где тайник искать тут. Всё, ладно, давайте, ребят, все, сохраняюсь, короче, мы в плюсе, то создали перегруз сняли, получили костюмы, то, что хотели, все, до встречи в следующей серии, всем пока.